Отображение сегодняшнего дня, что эгрегориальные системы, изначально планировавшиеся как помощники богам и, соответственно, как помощники людям, поскольку они проекция своих же собственных богов, стали жестким фильтром и зафиксировали, замкнули буквально на себя связь человек-бог. Инертность человеческого сознания и его склонность к страху в массе своей, конечно же, да, она предопределила, что такая структурность будет являться предпочтительной с точки зрения демократии, то есть власти большинства. В системе, когда эгрегориального мира в, том, в той форме, в которой мы сейчас с вами его понимаем, и исследуем и можем уже его охарактеризовать как законченную систему, вот в те времена, когда эгрегоров в этой форме не было, выполнять функцию менторов и кураторов они естественным образом не могли. Во-первых, потому что не было общей идеи. Идея обычно формирует ядро эгрегориального мира. Идея, которая захватывает какое-то количество людей, начала формироваться тогда, когда пошло расслоение, и очень острое расслоение на кастовые сообщества. Тогда у каждого сообщества появилась своя идея. Расслоение на кастовые сообщества произошло, в общем-то, с одной стороны, естественно, и причиной тому является доминантное преобладание тех или иных стихий в сознании и в структуре сознания человека. Таким образом, люди как бы расселились по пространствам, расселились по определенному рода эшелонам, но всегда были связующие Элементы, да, которые смещались под, по всем вот этим вот пространствам, могли существовать на всех на них, таким образом являясь связующими нитями между людьми и, э, на всех пространствах, и богами, и землей, и планеты, этим занимались жрецы, друиды, волхвы, то есть то, что имеет отношение к язычеству. И это были не эгрегориальные системы, это были просто каналы связи. Тогда, когда жреческая функция в этом виде была упразднена, и она начала подчиняться кастам, то есть жрецы начали подчиняться верхним кастам, и не смогли уже становиться по отношению к ним некими тормозящими факторами, они перестали выполнять свою функцию. То есть единственное, что они могли выполнять, это функцию связи, но уже между правителем и всеми остальными нижними чинами. А между Богом и людьми в равной степени они такую функцию выполнять уже не могли. Все это закончилось достаточно плачевно, конечно, не монотеизмом, все это началось еще до монотеизма. Но, кстати, незадолго до него ритуальное действие, которое сместило жрецов на этот уровень и, соответственно, как факт, прервало связь между людьми, землей и богами, явился ситуацией Древнего Рима. Ну, древнего, с нашей точки зрения, это Рима в период христианской, скажем так, предхристианского периода, и фактически результирующим ритуальным действием их была серия, их было несколько, Первый из которых было упразднение культа богов земледелия, богов, -богов земных, да, и в частности культа Диониса, это был первый такой разрушающий момент. А второй момент, когда Начиная, по-моему, с товарища Калигулы, нет, даже с августа, но правда это произошло уже после смерти, августа, император был приравнен своим статусом к статусу Бога. То есть у него у императора начали появляться свои храмы, такие же, как и у храма Зевса и Юпитера там, и так далее. Его, ему были определены определенные дни в виде праздника, и ему давались ритуальные приношения, то есть фактически формально люди ввели на Олимп человека. Не по божественным установкам, кто из людей может являться Богом, да, потому что такие эпизоды были, как, например, вот Геракл или Геркулес в римской традиции, да, он был возведен да, в пантеон, как особо выдающийся, за особо выдающиеся заслуги, а не у Калигулы, не у Августа, хотя Август говоря, тоже со всех сторон был выдающийся, но не бог человек. А уж последующие их, как Калигула, Нерон, Тиберий, эти быстрюки недобитые, вот уж они как никак не могли вообще как-то не соединялись они с понятием Бога никак. И произошел в этот момент разрыв. То есть, как описывали хронисты эпохи, боги обиделись. Ну, в общем-то, ну, а кто бы не обиделся, да? ты покровительствуешь кому-то, и вдруг в твой дом вводят какого-то прыщавого недоросли, говорят, это теперь тоже Бог. Раз. У нас на Олимп не все боги-то вхожи. Понимаете, 12 олимпийцев места строго считаны, и тут получается входит какое-то прыщавое недоразумение, да, и в общем, полный абсурд. Но это, конечно, легендарное описание, а с точки зрения наполнения информационных пространств здесь все произошло достаточно очевидно, связь прорвалась между первым кругом и третьим кругом. И эту связь должен был кто-то осуществлять, потому что так они несвязности жить они не могут. Да, то есть человек очень быстро деградирует обратно в животное, то есть лишится всех своих верхних тел, если у него не будет связи с первым кругом первооснов. то есть Стихии от него никто не заберет, но только и весь животный мир этого, нашей реальности вполне себе нормально питается от стихий. Но вот от информационного пространства, от атмического пространства, а уж тем более наличие каузального и будхиального тела. как Самостоятельных движков самостоятельных пространств у животного мира нет, это есть у человеческой особи, поэтому эту функцию посредника вместо волхов, вместо жрецов заняли. Собою сначала купленные жрецы, а потом уже непосредственно сформированные на базе купленных жрецов непосредственно сами монотеистические религии, которые просто взяли эти алгоритмы и реализовали их уже немножко с другой парадигмой. И реализовали их таким образом, чтобы не каждая первооснова существовала сама по себе как помощник, как некая вынесенная база данных, такой не знаю, облако, дата-центр, да? иметь возможность брать оттуда информацию по запросу. Но когда возникли вот эти вот жесткие культы, уже культы, которые мы можем назвать не культом бога, но культом жреца, или культом правителя, вот тогда начала формироваться эгрегориальная система, и неизбежно для того, чтобы она не разрушилась, эти первоосновы должны были быть сцеплены в единую логическую структуру. Таким образом, они как бы делают вид, показывая третьему кругу, что мы-то на самом деле втор... первый то есть мы смотри, мы тебе подобны, подобны, значит, мы тебе не враги. Мы точно такие же абсолютно, как и Первый круг первооснов, с которым ты привык общаться напрямую со своими богами. Значит, мы одно и то же. Что ты, дурень, споришь? Мы одно и то же. С другой стороны, и первому кругу, выступая в качестве иллюзии, говорили, так это мы и есть, ты человека ищешь, так это мы и есть. Просто люди решили, что им коллективом с тобой общаться удобнее. бог С тобой общаться как-то удобнее. Это мы и есть. И фактически личину надевают, представляя собой для первого третий круг. Таким образом, это иллюзия, это голем, это фантом, это искусственное образование. И его присутствие обусловлено лишь только тем, что мы добровольно с этим вопросом соглашаемся. Мы говорим, ну действительно, что удобнее? Каждому с Богом общаться, это ж труд какой. вон вы чуть не, не надорвали себе сердце, заполняя первоосновы второго круга, а тут вы представляете, третьего держать своим сознанием каждый божий день, да кто ж такое выдержит? Да? Но это же не жизнь, это каторга, а выпить, а закусить, а жизнь человеческую обычную прожить, а перед богом богами каждую минуту не нести ответственность за свои поступки. Но это же так, так хочется, это же так хочется немножко вот просто вот чуть-чуть солгать, вот чуть-чуть позволить себе подлости, вот чуть-чуть нарушить законы, установленные богами для людей. Чуть-чуть. Да? А потом мы это все жрец поможет, мы это все опишем, что это боги на самом деле так делали, убивали друг друга, там, крошили в мелкие винегрет, детей на обед наших наших детей на обед ели, вот один вал, чего стоит страшный поедатель первенцев и так далее. Жрецы все это дело непременно обеспечат, но только в том случае, если не будет сомнения, а сомнения не будет, если все будет очень логично взаимоувязано. Традиция опирается на добро, потому что добро ⁇ это результат действия какой-то определенной традиции. А добро говорит о том, что свобода должна иметь такие-то алгоритмы, а зло должно иметь такие-то алгоритмы, потому что мы тоже опираемся на какую-то определенную традицию. И возникает учение, возникает целое моральное учение, которое очень логично и которая невозможно проверить, потому что связь со своими богами естественным критерием оценки истинно или ложно мы потеряли. мы потеряли. Вот такая цепочка необратимых факторов, растянутая всего лишь буквально на 3-4 века, то есть в пределах как бы развития, это буквально очень быстро. А медленно, но верно, создала вот такую вот систему, а дальше ее нужно только укрепить.